Вообще-то идет эфир уже. Сегодня мы проснулись в 4 утра. Мы приехали в самую высокую в мире деревню. О, Господи! Надо перейти в эту реку, всего это ничего. Очень хорошая практика. Идем дальше. автобус Мы живем в Буэндском монастыре. Вот так выглядит завтра. Ты понимаешь, что вон там вон люди живут? Здесь невероятно красиво. Тут просто не верится, что это сделано природой. Все реально, да? Да. Куда идем мы спиточком? Намасте. Куда идем мы спиточком? Большой-большой секрет. А, так ты снимаешь? Да. Это вообще не секрет. Мы идем в трек на 4 часа. Медленно идем на 4200. Объясню, почему мне тяжело. Во-первых, это высота. Во-вторых, поднятием на нужно заниматься регулярно. Вообще ходьба это не мой вид спорта. Мы много медитируем, занимаемся практикой. И именно такие физические марш броски помогают держать концентрацию внутри своего тела. Чтобы ты не отвлекался, не растрачивал энергию. Очень хорошая практика. Идем дальше. <музыка> Боже, ребята, я дошла. Посмотрите. Опять мы в дорогу, очень не хочется прощаться да, с людьми. Да, не очень не хочется. Да, мы сказали, что хороший. обязательно, да, вернемся. Bye. Bye. <смех> Спите. Высота 4 500. Мы все еще путешествуем тут по окрестностям. Вот статуя Будды. И отсюда можно увидеть Гималайский хребет. Мы в самую высокую в мире деревню, в которую можно добраться на машине. Это монастырь. Он наш автобус. Вот ровно за моей спиной находится Тибет. На такой высоте как-то по-другому воспринимаются обычные вещи, которые нас окружают в обычной жизни, в городе. Как будто поднимаешься над суетой, над какими-то проблемами, над какими-то мелочами. Все становится такое понятное, спокойное внутри. Вот ради, хотя бы ради такого чувства стоит проделать весь этот путь. Сегодня мы проснулись в 4 утра, чтобы выехать из долины Спити и попасть в город Нагар. Подъезжая к последней деревушке в долине Спити, мы наткнулись на такую картину. Та Вышла из берегов река, и наш автобус не может проехать. И говорят, что мы будем ждать здесь сутки. Вот такие вот случаются события иногда, когда вы путешествуете в горах. У нас тут а, оказия <смех> небольшая. Сейчас покажу вот, наши спасители. Мы все еще в дороге. Как меняется природа, это невероятно. Гималая, конечно, самое красивое место, которое я когда-либо видела. Вот и проезжает наш автобус. Сейчас. Тут завал, нас дорога не пускает. Сейчас будем проходить. Здесь! Надо перейти вот эту реку и всего это ничего! Нам сказали, что сошел 7 и что два дня нету проезда дорог. История в том, что обратно мы уже вернуться не можем и вперед уже проехать не можем. Лагерь выглядит вот так вот. вот. Вот так вот. Из 13 людей у двух есть спальники. И у нас еще есть один небольшой автобус. Здесь была дорога. Здесь была дорога Мы спали здесь. Но мы спали здесь не вдвоем. Здесь человек. У Нас было 10. Сейчас позавтракаем и пойдем на место схода селя. И надеемся, что у нас получится пройти. Возьмем все необходимое. Вот это все значит Ой, ой, ой, как смотрите Люди проезжают Ну что, наступил момент Х? Да, мы болеем за нашего водителя Конечно, шумничка, давай, давай О, господи Да! Ой Я тоже попадаю, я сплю еще На ходу сплю я Вчера ночью мы приехали в Нагар Да, все нам сказали, что здесь есть шопинг Мы вот полчаса ходим Это это город? Да, я думаю, все это нагар, плавно перетекающее в соседние городки. Нет, ощущения, что ты в Индии, да? Ну, да? Вообще, тут очень много вот таких вот кофейшопы и бейкеры. Бейкер. Мы нашли шопинг. Сари, вязаные тапочки, тапочки, кепочки, свитера, вот так вот одеваются в Гималай. Ну что, наконец-то я иду в аэропорт, поездка была сумасшедшей много всего осталось за кадром, много получилось заснять. Надеюсь, что вам понравится. Пишите.